Есть вещи вечные, как мир, И нет конца их власти жизни. Любовь, пришедшую в наш мир, Мы любим все и ждем по жизни. Как много слов и суеты, Как много сказано об этом, Но каждый раз глоток души хранит любовь. И мир по жизни. Любовь, любовь, и только лишь любовь, Все движет ею в этом мире. Ромео сердце звук найдет, Джульетта Музой станет свыше, Любовь, как солнце для души, Как ветер, жаждущий объятий, Она всегда глоток души, Наш оберег от всех несчастий. Цветком пусть нежится душа, Пусть камертон любовью дышит, Пусть детский смех всему глава. Здесь солнце луч, он сердцем дышит, Пусть вновь перо по жизни ищет то тайный смысл бытия, Пусть вновь душа, душой и дышит, где смысл жизни ты и я. Пусть крик младенца в первом вдохе, пусть тихий шепот на одре, как связка чувств, всегда приносят нам осознание извне. Все в этой жизни нам подарком и боль, и гнев, по сути той. Мы ждем любви цветком столь ярким, где жизнь всегда берет свое. Так пусть, как прежде, все случится, пусть вновь Рождается заря, пусть к вам в окно любовь стучится, Открой его, любовь храня, Пусть ландыш вновь дурманит мысли, Пусть вновь подснежник там цветет, Он нам расскажет все по жизни, Он в сердце нам свой звук найдет, Пусть вновь и вновь смеются дети, беспечно лютики топча, Душа и плоть, союз извечный, Пусть станут храмом для тебя».